Знаете, честно, вашему фото в профиле несколько лет. Ну, потому что вы знаете, что выглядите старше, боитесь стареть, стараетесь выглядеть, как на тех фото несколько лет назад. В душе мы все знаем ответ. Миллионы людей во всем мире хотели бы снова быть молодыми. Морщины, линии, пятна. Вы можете принципиально их игнорировать, но они появятся. Вопрос в том, готовы ли вы к этому. И вот ответ. Есть то, что было испытано, одобрено, получает восторженные отзывы и доступно в 84 странах. Об этом писали таблоиды, такие как Харперс Базар, Космополитен и другие известные издания по всему миру. Ответ – это сыворотка. Наиболее актуальный крем, созданный одним из самых известных пластических хирургов Беверли-Хиллз. В национальных новостях они говорили как о грандиозном событии. Основа омолаживающей силы сыворотки – технология взрослых стволовых клеток. Она работает на клеточном уровне, замедляет процесс старения и генерирует более молодую и здоровую кожу. То, о которой вы мечтаете, как на тех старых фото в профиле. Давайте я расскажу вам о LUMINESS. Это всемирно известная омолаживающая клеточная сыворотка от Женесс. Женесс настолько уверена в своей сыворотке, что отправит вам ее недельный курс бесплатно. Вы платите лишь 3 доллара за доставку, а получаете продукт стоимостью 35 долларов. Чего же вы ждете? Используйте эту возможность и получите реальные результаты от сыворотки Lumines бесплатно. Начнете выглядеть моложе прямо сейчас. Нажмите кнопку «Бесплатный образец» и начните сегодня.